То есть в рок-вокале, вот и в вокале Кипелова, что есть в основном? Вокальный нос и микс, белтинг. Да? Вот мы это сможем сейчас услышать, когда послушаем его пение. И, конечно, Кипелов это мастер эмоционального пения. Вот это на 100%. Кипелов это мастер эмоционального пения. Поэтому если ну, говорить о вокале Кипелова, то вот такие здесь моментики. И естественно, мне это очень нравится. Я люблю, когда э, поют эмоционально. Так, э, мы сейчас с вами сделаем следующее. Ну вот по Кипелову мне чего-то не написали, э, какую песню разбирать. Сейчас мы разберем. Дело в том, что смотрела разные типы рок школ на Ютубе, это все не то. Вы лучше рассказывать, поэтому люди к вам обращаются, спрашивают за рок, за все на свете. Ну, может быть, может быть. Так, О, показывается моя трансляция мне же. Угу. А, смотрите, сейчас мы с вами идем. Ну, давайте что послушать, из Кипелова. Так, кипелов. Ну, вот все, видите, забивают кипелов, точка невозврата, но поет, конечно же, Житников. И... Давайте кипелов... Улица Роз. нет. Давайте штиль, может быть. Еще хотелось бы, конечно, вот какой-нибудь живой звук. Живой звук. Вот, смотрите, 2002 год, вот... Ой, ой возьми мое сердце, обожаю песню. Давайте послушаем. Штиль тоже, обожаю песню. Штиль. Ветер молчит. Упала на белой чайкой белый на дно. Ну смотрите здесь вокальный нос и э, чувствуете как он немножечко пренебрежительно, как будто бы поет, немножечко вот так отстраненно, не старается и в этом сразу идет эмоция. Просто вот, ну я не знаю Кипелов настолько он умеет нужные эмоции, смысл передавать голосом, это талант, конечно. Штиль. Наш корабль забыт. Один, сном. И смотрите, не супер он прям с Диксой работает, да, так, между ну, снова немножечко вот так вот, да, и очень хорошо использует, ну, как это говорят, носовой, носовой, носовой, носовой резонатор. Между время, я и здесь такой резкий, очень точечный переход в микс, как удар. И очень узкая позиция, обратите внимание. То есть если не будет узкой позиции, узости гортанной, вот этот звук не получится. Здесь микс уже. И посмотрите, вот куплет он пел, рот практически не открывал, да, все вот там в глубине, вдалеке, а здесь сразу начинает открываться рот, начинается работа. Обращайте всегда внимание на дикцию и на мимику. Жара! Здесь жара бросил на твердое небо. Это не белтинг в чистом виде, скорее смешение микста с белтингом. Здесь тоже смолой завел на твердое небо. И а, обратите внимание, открывает рот, а, бросает звук на твердое небо, за счет этого получается объем в голосе. Но ну, в принципе кипилов это вокальный нос, это микс, это белтинг. Ну и, конечно, головной звук фальцет. Вот здесь тоже домой это смешение Белтинга с Микстом. Ну и, конечно же, Кипелов это, естественно, фигура, да, в русском роке очень эмоционально поет, очень. <музыка> Здесь у нас тоже в чистом виде микст, но он делает его с использованием базовых принципов вокала через натяжение, да, затягивая звук вот туда-назад. То есть очень на самом деле круто. Но здесь такая запись, да, стародавняя, стародавняя запись. Так, давайте что-нибудь еще посмотрим. Ну вот возьми мое сердце, слушайте, 2017 год, что бы свеженькой. Я обожаю эту песню. Это с новыми песнями вы решили, так. которая называется "Возьми мое сердце". Он даже песню объявляет, но очень круто, прям знаете, он такой, вот, на манере, на такой. Интересно, кстати, я старую запись и эту песню, как она здесь стоит. И здесь, смотрите, в этой песне однозначно он использует динамику громко тихо. И, в принципе, Кипелов ее достаточно активно использует в своем творчестве. И обратите внимание, что здесь у него уже прям сразу с куплета идет микс. Но не на выс... не высокие ноты да, на миксте. Но вот эта вот манья, вот такая немножко мяу, мяу она здесь присутствует. Прошу тогда, ну, да, да. Ну, И Что хочу не делает. Мы умереть свой мир а И здесь будет э, интересный момент. Давайте я подкручу после второго буклета. После второго куплета и припева. Интересно, как он сейчас поёт. Я меня ты, ощущение, что они пониже поют, чем Господа, ты, Господа, реально было выше, ребят. Мне надо будет прям более тщательно сравнить эти две записи. И, конечно, но ну, слышно, что голос немножечко по-другому звучит, да, чем вот в годы молодые. Но все равно очень круто, да, очень эмоционально. Мне нравится, мне нравится. Вот осколок льда, да, тоже классным. Давняя, да, запись такая. Ночь понесла тяжелые тучи. Посмотрите. У него, по сути, здесь вокальный нос, но он везде как будто бы вот эту манеру под применяет. Как будто немножечко вокальный нос словно бы смешивает с микстом. Вот какая-то такая история. Я, люблю, я, люблю, я люблю. Ну, Здесь понятно уже мис, Белтинком будет поняла. И сразу как он начинает работать с митой. Ну вот смотрите, если по Кипелову коротко да, такой итог подвести, основные вокальные приемы, которые используют Валерий Кипелов, это вокальный нос, микс, сочетание, смешивание вокального носа и микста, далее, микс отдельно от всего сам по себе, белтинг, идет как правило в смешении с микстом, но также есть и отдельно из вокальных украшений, конечно же вибрато его очень много и конечно же это мелизмы, но их меньше, да, то есть в каких-то вот отдельных песнях. В основном вот ну, базовые такие техники субтон, ну не знаю, я вот так не припомню сейчас даже из старых песен, чтобы был прям субтон вот такой явный, да. В основном все-таки это именно вокальный, вокальный нос и обращайте внимание, Конечно же, на мимику она играет большое существенное значение, когда вы поете. И важно, конечно же, быть в правильной, в нужной, скажем так, мимике. Итак, по кипелову я разобрала. Не забывайте, что у нас есть система донатов. Вы можете перейти по ссылочке в описании к нашему эфиру и сделать донат, помочь развитию канала...